Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре будет проект, называется ОВР В общем, здесь у нас дополнена реальность, я за этим проектом наблюдал еще очень давно Этот проект был там на стадии развития, стадии разработки Сейчас очень прикольно, круто все работает через приложение, приложуху я уже установил Скоро пойду... Блин, в путешествие <смех> за этими закейсами, с которых будут сыпаться а, токены ОВР. Ладно, давайте сейчас быстренько пробежимся, что к чему да как у нас. Как здесь можно быстренько заработать. А, как видите, здесь у нас есть карта. А, показывает, а, сколько там, где чего а, людей там было, я не знаю, там добыто. А, в общем... Суть такая, тут можно получить токены, даже их не покупая. Тут их можно просто включить на, на телефоне у себя этот, как его называют, навигатор. Установить приложение, пройти моментально там быструю регистрацию, там буквально 5 секунд занимает. И все. Потом вы включаете навигацию, появляется карта и вам показывает, где у вас будет находиться примерно там сундук. Ну, я, давайте сейчас начнем именно по сундукам. Там еще много разнообразных вещей, которые можно творить. А, Но ну, давайте начнем с сундуков. Потому что я вам чуть дальше покажу. На сундуках там люди неплохо. Могут и деньги доставать неплохие. С, на данный момент стоимость, стоимость одного токена это где-то доллар 1.50. Ну плюс-минус небольшой разлет имеется. А, также там можно... Здесь есть и стейкинг у нас, и также аукционы разного рода. Можно, короче, на 1,6 миллиарда разделено, получается, секции планета. А, блин, в общем, ой, на 1,6 триллиона секций разделена планета, на которой можно там делать определенные себе участки. Это как бы игра и, и криптовалюта, все вместе это связано. И все это выглядит очень-очень круто. Я сейчас еще сам полностью до конца не вник. Ну, стараюсь вникнуть, но не знаю, лично мне уже это не интересно. Очень интересно стало. А, сейчас э, запишу для вас видео и пойду попробую где-нибудь найду сундуки а, с данными монетками. И потом вам это еще покажу. А, здесь. А... Это как у нас дополненная реальность, имея телефон, просто включили камеру, она сама включается через переложуху. И все, в принципе, погнали там по навигации, э, добывать монетки, там, развивать свою экосистему определенную. Также и там, торговать, сдавать в аренду, либо покупать ее. ну Проект заинтересовал очень много серьезных изданий. MarketWatch, CoinTelegraph, Forbes, Yahoo News. Яхо uh, Финансов. То есть везде уже это проект был предоставлен, показан. Uh, в данный момент, конечно, хотелось бы, чтобы торги поболее активнее были, поинтереснее были биржи. Но проект молодой, ну, относительно молодой. Там, ну, тем не менее uh, ему еще стоит развиваться, развиваться. Тем более сэрой NFT и разными такими там интересными играми и приложениями построенных на базе криптовалюты. Это сейчас очень актуальный тренд. Начать охоту за сокровищами. Можно там карту точно так же лянуть. Вот чем я и займусь. Тут же у нас постоянно сразу новости, о которых мы можем сразу же все узнать. Охота там за сокровищами, версия 2.0. Надо будет также более детально все это изучить. Ну и конечно социальные сети, это само собой здесь есть. Торговая площадка, там, где можно торговать токенами. А -а -а -а. На этом мы идем далее. Ладно. Как это все у нас выглядит? Это просто краткий гайд, как запустить приложение. Приложение запускается очень просто. Потом нажимаем, типа, охота за этими ящиками, блин, за сокровищами. А так примерно с камеры нам все проходит. Показываю здесь, типа, регистрация либо там в Facebook, либо в чат ну сейчас уже намного больше можно через Google, через э, App Store зайти э, через ваш аккаунт Apple и потом у вас будет так уделиться сейчас даже увеличу э, для вас немного экран чтобы вы понимали здесь будет показано где примерно по секциям поделено где находятся определенные ящики потом когда вы находите ящик вы к ним подходите как вы видите тут даже кому-то повезло кто-то поднял а у нас, получается, поздравили, выиграли 100 токенов УВР. То есть, так просто человек подошел и неплохо сорвал. Он просто 150 баксов по данному курсу на ровном месте. Просто прошелся, там, не знаю, 50 метров, может больше. Бам, подошел, поднял, раскрыл сундук у него 100 токенов. Ну, точно так же есть, он и один токен выпадал. Но тем не менее, я не знаю, сколько там в день, кажется, можно 10 сундуков открывать. Там еще потом определенные лимиты, потом эти снимаются, увеличится количество сундуков. Тем не менее, даже неплохо, это что-то напоминает, типа как с покемонами у нас. То есть, сейчас немножко уменьшим все. Напоминает как покемоны, ходишь, только ты бегаешь, просто так со своими этими покемонами играешься, дерешься. Раньше очень популярная игра была, ну может и сейчас популярная, точно не знаю. Ну а здесь ты просто ходишь, собираешь бабки, <соценно> просто те бабки лежат на улице. И с одной стороны ты как бы и на свежем воздухе прогуляться можешь, и с другой стороны и денег подзаработать. Просто вышел на прогулку, походил там, я не знаю, намотал там 5-10 километров, ну 10 Думаю, вряд ли кто захочет намотать. но тем не менее 5 километров намотал, Не знаю, может какие-нибудь там себе 10, ми, минимум 10 баксов, а там может быть и больше. Ты себе в карман побрил, погулял, пошел домой. Все, просто идеально, Я не знаю, как по мне это крутая тема. Но будем сейчас ее пробовать, как она работает. Опять же здесь дополнительная реальность, там еще и другие моменты будут о которых мы чуть позже до них доберемся. Сейчас мы будем именно заниматься сундуками. Здесь можно и челика создать, какую вам нравится. И с помощью дополнительной реальности. Скажем так, с другими такими же челиками общаться, там как-то что-то петлять, какие-то вопросы решать. Я в этом, конечно, еще не знаю, не пробовал такое делать. Начнем хотя бы с сундуков. Если сейчас эта тема зайдет, понравится. Ну, по крайней мере, интересно. И думаю, можно будет дальше смотреть, как это все будет работать. А, здесь у нас, что у нас, Да в принципе все то же самое, здесь там, я так понимаю, прямые трансляции еще будут, то есть один запустился, все остальные, а, в общем, ладно, пока мы этот момент еще пропустим. А, так, marketplace тоже идем, вот, мы залетаем на CoinMarketCap, на CoinMarketCap, а, ну, цена чуть просела, сейчас вот доллар 49, Но ну, тем не менее, неплохо. Uniswap, MXC, Gate есть, не знаю, объемы неплохие, 1600, с одного, с одного только Uniswap, как по мне это хорошо, это неплохо, если так собрать в общем все биржи, эту, вторую, там третью, то есть телям у нас накапает даже больше, полтора миллиона объем за сутки, также. Давайте посмотрим, что у нас вообще. Максимальный пик цены у нас это 3 доллара был. Сейчас у нас в половину откатилось. И вы как вы видите, у данного проекта еще нет определенных максимумов. То есть, когда он сейчас реально доделает всю систему, все максимально круто подготовят, сделают. Запустят. Все как надо. Запустят глобальный маркетинг. Увидят их нужные люди. Данный проект. Такие, типа как Илон Маск увидел Дугикоин. Все, Дугикоин взлетел в миллион процентов. Кто-то взял на нем по приколу, который был создан Дугикоин, обогатился. Точно так же и с биткоинами, со всей остальной криптовалютой. То есть, этот проект еще недооцененный. Когда он выйдет на определенные уровни, то есть, цена его будет уже не доллар какой-нибудь, а будет что-то уже посерьезнее в районе, я думаю, там 100 баксов не точно. Это минимум. Коин Герка у нас тоже имеется Здесь цена тоже так примерно Плюс-минус график рваный какой-то Ну как и сейчас на всей крипте Но тем не менее все у нас есть Что ребята Пишите комментарии Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Что вы думаете по поводу данного проекта Я сейчас погнал, не знаю Пойду эти сундуки поищу, пооткрываю И конечно же потом результаты вам Сделаем, может еще видео, может какой-то отчет На этом у нас все Так что изучайте, смотрите, всем удачи, всем профита, всем пока.